Привет! Рад приветствовать тебя в новой программе, которая революционно меняет отношение музыкантов к понятию синтеза и звукореализации. Реализации того, что хочешь слышать ты или того, что услышал как-то ты и хочешь это накрутить в своем любимом синтезаторе. Я не собираюсь давать много теорий, она понадобится в каком-то количестве здесь, но совершенно в минимальном, так как именно практическое осознание тех процессов, которые ты по многим заблуждениям, возможно, пропустил. Вот что сейчас важно для того, чтобы сделать самый большой прорыв в синтезе. И с практикой, с практичной стороны, закрыть вопрос накрутки этих самых желаемых звуков из головы. Поэтому в данном курсе все пойдет по простой схеме. От простого к сложному мы будем разбирать и крутить самые-самые разнообразные звуки в большом количестве. Их будет много, и они будут совершенно разные. И по мере твоего поглощения и запоминания основных рычагов контроля твоего звука в сайленте, будет разжевана только самая необходимая теория о процессах в звуке и его формировании. Теперь отвечу на самые частые вопросы, касающиеся этого самого навыка звука реализации, и накрутки звука из твоей головы. Я помню, этот навык я пытался разжевать и научить музыкантов в своем самом первом видеокурсе по укращению такого монстра синтезатора как Хармор. Но по своей неопытности, именно в обучении музыкантов я выбрал не совсем верный подход. Поэтому недавно я конкретно решил закрыть этот курс совершенно, так как уже давно понял, где были мои ошибки в обучении. И почему не все, пройдя этот курс, начали накручивать эти самые звуки из головы. Ошибка подхода была в том, что я считал, что все музыканты, поняв в самых сочных деталях весь синтезатор, неважно какой он, поглотив десятки часов теории и усвоив... Все это в нескольких часах практики, всего лишь нескольких демонстраций накрутки самых различных звуков полностью усвоит процесс синтеза и получит навык звукореализации желаемого звучания в определенном синтезаторе. Конечно же, это был случай со мной, в моем обучении. У меня это получилось понять в начале моего пути. И именно так я все изучил. Долгие годы разбирал все составляющие синтезатора, чтобы потом ими спокойно реализовывать свой звук. Но это не метод для быстрого обучения начинающих музыкантов или просто музыкантов, это не метод для именно быстрого обучения. Для быстрого обучения звукореализации, и это более чем реально, не особо нужен разбор каждой детальки синтезатора. И в этом курсе я сделал все, чтобы ты наконец-то научился этому. Я провел не один месяц, выводя и проверяя эту систему. Итак, для быстрого обучения необходимо сразу понять самые влиятельные рычаги на выходящий звук, Плюс научиться правильно оценивать и анализировать конечный результат. То, что ты хочешь накрутить. Плюс познать большое количество простых, но очень хитрых приемов в синтезе звука, которые и дают практически весь спектр саунд-дизайна современной электронной музыки. Все остальное это просто самые различные экспериментальные комбинации этих самых приемов и рычагов. Это все после изучения применения дастся как никогда просто. Если я говорю, что все получится быстро, это не значит, что это случай с каждым музыкантом. Кому-то что-то дастся труднее остальных, так как все мы разные, поэтому я настоятельно рекомендую каждому проходить данный курс очень внимательно и, как всегда, со своей практикой, закрепляющей результат того или иного видео. Причем применить знания нужно будет незамедлительно после просмотра обучающего видео. Итак, вот правила просмотра данной программы. Первое, поглощаем всю информацию постепенно. Одно-два видео в день не более. Это касается стадии, когда мы будем идти по уровням реализации. Здесь советую смотреть именно один урок в день и остальное время в этот день потратить на применение и самые извращенные и свободные эксперименты с этими знаниями. Второе, еще раз повторюсь, применять все полученные знания. Если ты хочешь получить, наконец-то, этот навык накрутки желаемых звуков, то скажу сразу, он просто так легко и на пассивном обучении не дается, только множественные применения изученного на своем в синтезаторе в своей практике. Вот что главное, Вот что является главным ключом. Третье. После просмотра всего курса, как минимум неделю, я настоятельно советую все еще применять полученные знания и практиковаться. Проматывать курс, если вдруг что-то забылось, так как самый большой недостаток человека – это его коротковременная память. Мы очень хорошо забываем знания и информацию, которые лежит без применения на полках нашего мозга. Поэтому исходя из данного факта ты знаешь, что будет лучше для тебя. Итак, со всеми этими знаниями, со всей этой информацией начинаем наше погружение в практику синтеза и в устранение твоей давней, а может быть и не очень давней, проблемы звукореализации. Начнем. Итак, сейчас мы бегло пробежимся по интерфейсу синтезатора и необходимо будет внедрить правильный взгляд на синтезатор сейчас, так как на него, скажу я тебе, стоит смотреть правильно. И уже все будет проще, так как ты будешь ориентироваться в нем быстрее и знать, какая стадия, какие рычаги влияния на звук имеет. И обращаем внимание, если кто-то удивлен данным внешним видом синтезатора, это всего лишь новый скин для самой последней официальной версии Silent One, версия 3. И для меня этот скин является, наверное, самым симпатичным и приятным для использования. Весь функционал, весь его функционал ни в коем случае не изменился, не добавлено ни одной ручки, ни одной строчки меню, что касается управления звуковыми процессами. Все абсолютно на тех же местах, и все так же просто и привычно с самой первой версии этого синтезатора Silent One. Так вот, правильно смотреть на синтезатор сверх важно для начала. Даже если ты знаешь и хорошо ориентируешься в нем, то я бы посоветовал эту главу не пропускать и даже шутки ради проверить себя, все ли в порядке с твоей перспективой, на этот синтезатор Итак, вот как обстоит дело в этом э, устройстве в этом плагине первым делом синтезатор в себе имеет две обособленные части а и б они нужны нам будут для того чтобы иметь чуть больше возможностей для саунд дизайна это я думаю многим будет понятно и а и б имеют индивидуальные настройки не во всем синтезаторе только вот в этой вот области Теперь посмотрим, какие конкретно это области. Итак, верхняя секция, вся вот эта область. Это секция так называемых осцилляторов. Осциллятор это то, что рождает звук, это то, что рождает звуковую волну. В каждой части мы имеем по два осциллятора. 1А и 2А и 1Б и 2Б. Это то, что рождает и генерирует звуковую волну, первичную звуковую волну. И имеет контроль многих ее параметров. Именно здесь звук приобретает свою первичную характеристику и свою первичную форму. Форму задает вот эта огибающая модуляции амплитуды. Опять же, индивидуальная для части А и Б. Если ты начинающий, то многое сейчас прозвучало дико относительно огибающей модуляции амплитуды. Расстраиваться не нужно, все будет понятно предельно ясно позже. Почему я сказал, что все здесь первичное, характер первичный, форма первичная? Так как проходя через дальнейшие процессы обработки, фильтрами, эффектами и самыми влиятельными это модуляциями, звук, его характер, форма могут быть изменены до неузнаваемости на каждом этапе. Вот почему первичная. Это мы имеем в виду сейчас. Ну а что такое модуляции погибающие по амплитуды? Мы очень практично разжуем прямо в накрутке звука. И напоминаю, вся эта секция индивидуальна 100% для каждой части А и Б. То есть у нас всего 4 осциллятора в синтезаторе. Вот такую правильную перспективу сейчас мы принимаем относительно этой секции. Ниже слева расположилась уютная секция фильтра, которая, которая также может быть индивидуальной для части А и Б но может быть и переключена на немного другую функцию взаимодействия с другими частями синтезатора. Silent синтезатор субтрактивный, поэтому фильтр играет большую роль в формировании выходящего тембра, так как здесь нужно осознать и понять сразу субтракт, это отнимать. Часто мы будем именно отнимать частоты от сформированного на осцилляторах звука, срезая их этим самым фильтром, несколькими режимами. Фильтрации, о которых будет сказано немало. Ниже следует секция контроля фильтра. Это логическое продолжение двух секций фильтров с частей А и Б. Крутя здесь ручки, мы задействуем и влияем одновременно на два фильтра в частях синтезатора. Если два активных фильтра, пусть даже в разных режимах, Фильтрации, то мы задействуем срез, частоту среза или резонанс сразу у двух фильтров. Поэтому относимся, относимся к этому месту как глобальному влиянию и контролю всеми фильтрами синтезатора. Теперь самая насыщенная часть этого синтезатора. Это его центр и сердцевина. Вот эта область. Вверх у которой, вот это черное поле, эта часть посвящена полностью работе с пресетами и настройками синтезатора плюс строчка где появляются и выскакивают подсказки при наведении курсором, курсором на ту или иную ручку в синтезаторе. Вся остальная часть ниже – это по большей степени обработка эффектами, которая совершается уже после всех звукоформирований. Даже после самой нижней секции модуляций, до которой я еще и добраться не успел. Все эти эффекты многим известны, и случается их влияние на звук в синтезаторе точно в расположенном порядке, указанном здесь. Представьте, что все эти эффекты были бы у вас на микшере в обработке данного синтезатора, на дорожке данного синтезатора. И хоть и нельзя менять их расположение в синтезаторе, то есть порядок их обработки, что, кстати, очень влияло бы на выходящий звук, но вот это, этот порядок, наиболее удачное расположение и удобный порядок для обработки этими эффектами. Но перед ними, перед всеми этими эффектами, важный этап, который, по сути, это и не является эффектами. Это самый насыщенный из этой секции этап. Как и у любого синтезатора, арпеджатор и степ-секвенсор 2 в 1 перед всеми эффектами, но после полноценных процессов формирования звука во всем синтезаторе. Звук уходит сначала сюда, а потом только уже на эффекты. Данная вкладка программирует автоматизированные воспроизведения так называемого перебора или последовательности уже сформированного звука, уже сформированного нами звука, в зависимости от нажатых и задействованных клавиш в PNR партии или при нажатии и подаче MIDI-сигналов с наших клавиатур, компьютерных или миди клавиатур или других устройств. Ниже, наконец-то, секция модуляций. Хоть она случается и до обработок, но я оставил ее на последний момент по причине. Модуляция – это программирование и привязка определенного параметра звука, например, банальной громкости части А, или параметра синтезатора, который влияет на звук, к определенной формуле, по которой параметр будет изменяться через время давая тем самым простому звуку более сложную форму или же даже определенный желаемый характер. В и есть по большей части синтез. Способов модуляции будет несколько, огибающий ADSR, огибающий LFO, также несколько интересных источников привязки, параметров. Но об этом всем лучше рассказать подробно, прямо в практичном процессе. Остальное все почти предельно просто, что не особо нужно то и разбирать, но что стоит упомянуть и знать об этом. Нижняя это панель клавиш сайлент, всего лишь то. Я думаю что ни у кого не возникнет проблем понять что это как и у многих синтезаторов. Левее два регулятора, как и у многих синтезаторов. Это колесо Pitch и колесо модуляции. Если кому-то непонятно, зачем они на всех синтезаторах располагаются, это станет предельно понятно и ясно по ходу программы. И справа очень полезная функция, что также может являться модулятором параметра. Одного параметра, параметра Pitch высоты тона, это Portamento и легато функции. Эти функции скольжения, то есть плавного перехода по Pitch, по высоте тона, от ноты до ноты при их переходах, при их переключениях. Но еще детальнее это станет ясно по ходу курса. Справа здесь это самые глобальные и выходящие контроллеры синтезатора. Контроллеры громкости части А и Б, независимо, с обработкой эффектами уже то есть только исключительно выходящая громкость каждой части. Кстати, что касается обработки, то важно сказать что эта часть является общей для части А и Б, то есть это не индивидуальные обработки для части А и Б, как мы это видим. Итак, уровень А и Б уже с обработкой, то есть исключительно выходящая громкость каждой части после всех этапов формирования и обработки звука и общая громкость сантезатора. Это ручка Main, мониторная панель уровня громкости, и имя пользователя, лицензии синтезатора. Вот и все. Не у всех будет написано именно мое имя. Последняя по порядку, верхняя панель. Самая верхняя панелька является самой простой в понимании. Голоса полифонии, сколько одновременно нот можно нажать в синтезаторе. То есть, сколько максимальных голосов он отдаст. Здесь я бы не советовал экономить, так как... Вот это по умолчанию, здесь цифра 3, сделано строго для экономии ресурсов вашего ЦП, центрального процессора. Но так как Silent давно не является для многих ресурсопотребляемым, можно смело ставить больше. Я, например, бы поставил все 16 голосов и не волновался насчет одновременно нажатых нот и их воспроизведения. Будут ли воспроизводиться самые высокие ноты, если я нажал их очень много. Далее, сколько голосов уже осцилляторных от максимального в данный момент воспроизводить Здесь, опять же, голоса не полифонии, а голоса осцилляторов. То есть, если мы используем 4 осциллятора, и там задействуем только лишь по одному голосу от а, осциллятора, то есть в каждом осцилляторе будет один голос, мы активируем сейчас только один голос, тем самым включая каждый осциллятор. Соответственно, при нажатии одной ноты мы видим здесь 4 голоса из 64 возможных. Почему 64? Потому что если мы нажмем одновременно 16 клавиш, то одновременно будет воспроизводиться 64. Здесь вся логика проста, но я бы не советовал на это отвлекаться. Это все тонкости и математика, которую особенно-то не нужно знать. Просто стоит выставить вот таким образом и понимать, в принципе, что это такое, хотя бы отдаленно. Соло кнопочка, которая оставляет воспроизводиться только в данный момент открытую часть. А, например, или Б. Загадочная кнопка SYNC. Синхронизация на самом деле. Она синхронизирует временные параметры делений внутри синтезатора. А такие деления встречаются в Warp Gate или Step Sequencer. Здесь мы видим 1 восьмая, например, 1 шестнадцатая D, 1 шестнадцатая T, 1 шестнадцатая. И она синхронизирует вот такие временные параметры. Делений внутри синтезатора с вашим секвенсором и его темпом, в данном случае с моим темпом в FL Studio 128. Если бы я отключил синхронизацию, все, все деления производились в миллисекундах, и это бы сбило музыкантов с толку. И, конечно же, по большей этой части этого делать не нужно. Я думаю, в основном это не пригодится, поэтому оставляем эту кнопку активный по умолчанию. Временные параметры деления это все, что, это все, что касается тайминга в эффектах, в арпеджиаторе и в скоростях вращения LFO модулятора. Эту панель мы затрагиваем как правило только при переключении частей А и Б. И поначалу, если нам нужно выставить максимальную полифонию. Вот и все. Это такого рода беглый обзор синтезатора с правильной перспективой на его порядок работы со звуком. Все детали и навыки ты получишь именно по ходу создания звуковых и перспектива является в том, что мы здесь генерируем первичный тембр, первичный звук в этой секции, в первой нашей секции, задавая ему, если нужно, первичную форму модуляции амплитуды, которая, кстати, в обработке ставится на последнее место. Но это все детали, это просто нужно пока знать. Затем, если нужно, мы даем первичные характеристики фильтрам или же готовим фильтры для каких-то особых модуляций в свою очередь переходя к секции модуляций и задавая звуку дополнительный, дополнительный более сложный характер или массу дополнительных, но более утонченных характеристик с помощью всевозможных модуляций. Затем отправляя все это на секцию обработки эффектами или, если нужно, для построения более сложной и длительной автоматизационной последовательности арпегейта, то есть перебора или же каких-то секвенций, то есть последовательностей звуков, тонов с автоматизированными, может быть, перемещениями по тону, по высоте тона. Все это потом мы контролируем выходящими ручками А и Б, и, конечно же, ручкой громкости. И используя при этом иногда очень интересную функцию практической модуляции ручки Pitch, легато или Партамент. К этой тоже ручки мы будем обращаться очень-очень часто. Вот как глобально все это происходит с правильной перспективой на синтезатор. Все детали и навыки ты получишь именно по ходу создания звуковых звуков, самых разнообразных, от простых до сложных по своему характеру и форме. Это будет не совсем стандартная глава в видеокурсе и не совсем традиционный этап для обучающих видео, которые ты, возможно, уже проходил. Но в этом и есть необычный и, я думаю, более правильный подход к обучению. В данном видео и на этом этапе я продемонстрирую для правильного осознания процессов звукоформирования в синтезе, как, проходя через абсолютно все главные этапы в данном синтезаторе, звук приобретает множество характеристик и неповторимую форму, определенный тембр представляя собой оригинальный индивидуальный звук. Важно понимать сейчас, что на этом этапе тебе, возможно, что-то не будет понятно из деталей и физических процессов звука. Как такое получилось и какими, за какими процессами скрывается вот эта вся реализация. Но это пока не так важно. Важно понять, как влияет каждый этап на твой выходящий звук. Короче говоря, сейчас я глобально покажу многогранное влияние каждого этапа в данном синтезаторе на генерируемый изначальный тембр. И вследствие этого откроются очень многие тайны и, возможно, какие-то не сложившиеся понятия в твоей голове насчет синтеза. Итак, первый уровень – это комбинация тембров, то есть звуковых волн в наших осцилляторах. Осцилляторов, помним, 4 в обособленных части, в частях А и Б. Вот здесь в экранчике с надписью Wave мы можем выбирать форму звуковой волны. И я бы советовал тебе прослушать каждую волну и охарактеризовать ее какими-то прилагательными, описать ее конкретно, конкретно загнав в свою память с определенными ярлыками по отношению к каждой э, звуковой волне. Синусоида всегда мягкая, и это только лишь одна гармоника. Пелообразная волна самая насыщенная гармониками и полная звуковая форма, и поэтому она звучит ярче всех остальных. И это номер один по популярности, звуковой тембр в саунд-дизайне электронной музыки, да и не только электронной музыки. Раскочим вот это вот и выберем пульс. Это квадратоида. Это более компьютерный звук. Более органический тембр. И он менее богат гармониками, но все же он так же яркий, как и пилообразная звуковая волна. Вот самую большую разницу нужно заметить между пилообразной звуковой волной и Пульсом, то есть квадратоидой. Я думаю, разница очевидна. Полный яркий спектр и более компьютерное звучание. Электронное звучание. Треугольная звуковая волна это что-то среднее между пульсом и синусоидой. Ближе к мягкости, но все же тоже компьютерное звучание. И ее стоит также запомнить. Она в принципе может быть заменена пульсом. Тут нужно понять способы достижения вашего выходящего звука. Если вы слышите какой-то звук и хотите его накрутить, то, возможно, он реализован пульсом, возможно, треугольной звуковой волной. Потому что если фильтровать пульс, например, с помощью какого-то типа фильтра, то, в принципе, звучание близкое к треугольной звуковой волне. И далее идут уже достаточно необычные формы. Это, Это практически тот же пульс, но... Но с другой периодичностью самого по себе пульса. Как бы выше, выше тембра квадратоиды. Кажется, что выше, но все это из-за как раз вот, этого, вот этой формы. Так как периодичность здесь в два раза э, чаще. И квартер пульс то есть периодичность здесь в четыре раза чаще. Звучит как будто бы выше. Основная гармоника немного понижена. И средняя между треугольной звуковой волной и с звуковой волной. Эта волна содержит в себе и органику, и яркое звучание. Не часто она все-таки используется, но для того, чтобы разбавить ваш тембр или же сделать его более необычным, это все-таки используется. И также здесь есть шум, который очень часто нужно использовать или для мягкости, или для каких-то красок, или для полноты в звуке, потому что он действительно заполняет спектр, и сам по себе шум – это случайные гармоники, генерирующиеся во всем спектре, от 20 Гц до 20 кГц. Шум, он и в Африке шум, он не имеет никакого гармонического, гармонической привязки. На всех нотах, на всех высотах он будет звучать одинаково. Вот наш набор и весь спектр используемых звуковых волн. И первый уровень, как я и пояснил, это комбинация тембров. Комбинация во всех четырех осцилляторов, так как максимум у нас четыре. И с помощью этих комбинаций мы можем получать какие угодно звуковые формы. Комбинация, например, пилообразной звуковой волны, треугольной звуковой волны. И активация, помним, каждого осциллятора хотя бы в строчке voice, хотя бы одним голосом. Что активирует сам по себе осциллятор. Плюс комбинация, к примеру, синусоиды. Активируем осциллятор дает вот такую вот звуковую форму. И каждая звуковая волна будет отличаться и будет уникальной. Здесь получается комбинации на четырех уровнях. Дальше можно перемешать нойс, например. Что смягчает. И, конечно же, не забываем про то, что Volume очень влияет, так как это уровень, э, амплитуда получающаяся амплитуда каждой звуковой волны, выбранной здесь. И это тоже влияет на уникальность и качество получающейся выходящей звуковой волны. Шум очень часто применяется именно для э, характеристик мягкости в нашем тембре. Второй уровень это фейзинг и его влияние. Когда мы крутим ручки фазы у отдельных голосов, если детюн не выкручен и ретриггинг, не отключен, который мы разберем в будущем, в ближайшей, на следующем этапе, то фейзинг очень даже влияет на выходящий тембр. И вот как это сильно влияет. Например, при комбинации всего лишь двух звуковых волн, пульса и пилообразной звуковой волны, вот что мы получаем на выходе. Как бы мы убиваем первую гармонику. И мы не слышим у пульса эту первую гармонику, хотя здесь мы явно слышим без первого осциллятора. Это все происходит из-за замещения фаз. Когда фазы наталкиваются друг на друга, и они находятся в противофазе, следовательно, определенные гармоники обнуляются, и их как бы уже не существует в выходящем тембре. Смещая фазу, тем самым мы избегаем на важных гармониках вот этого замещения фаз, и как следствие аннулирования фаз не происходит. Следовательно, мы будем слышать важные гармоники. То же самое с любой звуковой волной. Если это происходит, следует крутить ручки фазы. И вообще, крутя ручки фазы каждый раз мы получаем определенный новый тембр. Это можно услышать. Краски меняются, следовательно, выходящий тембр глобально меняется. Вот как это влияет. Итак, на этом этапе помним про комбинации звуковых волн. Не забываем иногда в некоторых случаях про шум. Не забываем про ручки волюм, так как это влияет на гармоническую составляющую. Вашей исходной, выходящей звуковой волны на выходе синтезатора. И помним про фазу. Здесь также это все влияет на гармоники в вашем выходящем тембре. Следующая октавность гармонические соотношения голосов. Конечно же, у нас есть управление высотой тона, как октавностью, так и отдельно понотная по регулировка высоты определенного осциллятора. Здесь мы можем, например, оставить на… понизить на минус 1 нашу пилообразную звуковую волну, и вот как это все изменится. Оставим на нуле вот эту форму квадратоида и health пульс повысим на 1, например. Шум, мы, конечно же, помним, не имеет, никакого, не имеет никакой гармонической привязки, поэтому регулировать его по высоте нет смысла. Также мы можем регулировать по нотно, по ступеням в высоту тона определенных осцилляторов. Например, с этим тембром мы выберем плюс 3, что, кстати, даст нам минорную терцию. Плюс 4 даст мажорную сердцу. Но здесь часто не, нужно, не нужны будут такие значения, как плюс 1, плюс 2, если мы не хотим каких-то экспериментов. Плюс 3, плюс 4, плюс 5, плюс 7. Это уже квинта. Это дает, кстати, интересные тембры для хаос под жанров. Это важно знать. Плюс 7 это квинта. Например, от ноты до это будет самая созвучная ей нота одновременно звучащая G. Плюс 7 полутонов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь работают законы гармонии. И также та же нота G от до это минус 5 полутонов вниз. 1, 2, 3, 4, 5. То же самое мы можем сделать здесь, указав минус 5 в нотном. В понижении, в понижении ступеней нашего осциллятора. Он, конечно же, будет ниже, поэтому я возьму ноту чуть выше. Мы получаем тот же оттенок. Октавы ниже. Это важно знать в гармоническом смысле. Следующий, четвертый уровень – это голосовое множество и унисон характеристика плюс фазовые ретригеры. Итак, это то, что результируется в 80% сегодняшнего саунд в электронной музыке. И detune плюс унисон звучание – это, наверное, самое популярное звучание. И из за этого, получается, и формируется большинство тембров, как лид-синтезаторов, так пэт-синтезаторов, так бас-синтезаторов и чего угодно еще в саунд-дизайне современной электронной музыки. И здесь три уровня контроля в любом синтезаторе. Это количество голосов в осцилляторе. Если мы имеем, к примеру, звуковую волну только лишь пилообразную, оставим, к примеру, шум, чтобы звук был более мягкий. И здесь мы можем умножать эти голоса, множить эти голоса. И в любом случае, без detune и со включенным ретриггером, умножение голосов только даст небольшое увеличение их амплитуды. Пилу мы слышим теперь более громко. Если же мы активируем дейтюн и начинаем крутить его выше, то здесь мы замечаем вот такую вот атаку и потом фейзинг. Жирное звучание впоследствии. Итак, сейчас это было только два уровня контроля параметров унисон. И внимание, третий уровень это ретриггер. Ретриггинг фазы. Все это работает с фазами 8 голосов нашей пилообразной звуковой волны. Итак, теперь что происходит здесь? Это существует в нашем осцилляторе уже целых 8 пилообразных волн. И если детюн выкручен, то пич каждого голоса немного разбрасывается в минус и в плюс. То есть 4 голоса в минус, 4 голоса в минус, причем поэтапно все больше и больше, и 4 голоса в плюс поэтапно все больше и больше, каждый все больше и больше. И внимание, если три, три, ретригинг фазы включен, то фаза каждого из восьми голосов начинается с одного места, с указанного здесь. И это ноль. Если ретригинг отключен, то мы получаем без атаки. И вот этого эффекта фейзинга впоследствии мы получаем ровное вот такое вот жирное звучание. Что такое ретригинг? Если ретригинг отключен, то фаза каждых из голосов, каждого из 8 голосов начинается со случайного места. Ручка фазы уже не действует здесь. В любом случае, при каждом новом нажатии мы получаем примерно новую атаку. Вот как это работает на этих уровнях контроля. Количество голосов чем больше голосов и выкручен детюн, тем жирнее будет звук. Конечно же, на этом уровне мы можем выставлять что угодно, и для меньшей жирности и наличия пилы мы можем убавлять голоса. Выкручивание больше 50% дайтюн приводит к экстремальным значениям в расстроенности звука, жирности звука. Это близкое к хард и к таким жестким стилям в электронной музыке звучания. И вот мы получили на этом значении самый популярный тембр. Это супер-со, супер-пила или жирная пилообразная звуковая волна. В транс-хаус-музыке и в фьючер-бейс-жанрах это очень популярный тембр на лид-синтезаторах. И где угодно в поддерживающих тембрах. Поэтому вот это и есть 80% всего саунд-дизайна в этих жанрах. Это супер пила, и из нее мы будем многое что а, получать в этом курсе. Итак, это очень популярный тембр на сегодня, и он, как видно, очень легко получается. Следующий уровень – это работа осцилляторов в ширину. Видим дальше, что здесь мы имеем как ручку WID так и панораму. Width – это распределение каждых голосов наших осцилляторов в ширину. То есть здесь мы также работаем в какой-то степени в унисон функции и замечаем разницу без нойс-осциллятора сейчас. Фазовых конфликтов становится меньше, если мы распределяем каждые голоса по стереобазе очень широко. Я бы не советовал на низких регистрах баловаться с шириной. Все-таки оставлять, может быть, 50%. И чем выше, например, осциллятор, тем больше расширять его. Это полезно для этапов сведения в будущем. С шумом это работает также. При одном голосе, конечно же, это заметно не будет. Но при восьми голосах мы расширяем каждый голос по стереобазе. И с шумом, конечно же, это будет заметно. D-tune ему также не нужен, так как, помним, к Пичу он никак не привязан, следственно, D-tune здесь не будет влиять. И никакого ретригинга ему тоже не нужно, так как фаза уже в любом случае каждый раз новая. Панорама делает понятное дело, что это просто регулировка уровня осциллятора в левом ухе или в правом ухе. Это баланс между левым и правым динамиком. При имении, например, нескольких пилообразных звуковых волн, например, в наслоении по октавности, Здесь это нулевая октава, ездили здесь минус 1. А здесь это плюс один. Можем панорамировать вот эти вещицы таким образом влево и вправо, чтобы было более в стереобазе богатое звучание. Следующий уровень – это первичная форма звука. И здесь, побольше этой части, мы управляемся вот как раз этой секцией Amp End Loop для части А и отдельно для части Б. И вот как мы задаем форму звучанию. И что такое форма звучания? Все это работает через вот эту модуляцию, модуляционную форму ADCR, что есть атака у звука. Она может быть гладкой, если мы повышаем время атаки. Слушаем только часть A. Она может быть очень долгой, вплоть до очень длительных значений, которых я даже не буду демонстрировать, это лучше прочувствовать самому. Вот таким вот только движением мы можем избавиться от излишней остроты, всего лишь на несколько делений. Также сделать брасовые звучания. Но позже я покажу, как действительно достичь всех характеристик таких брасовых тембров, где атака плавная. Декей и sustain, что работает в принципе вместе практически. Декей это время затухания после прохождения атаки. И sustain влияет только на то, когда мы задерживаемся на ноте. То есть сейчас при зажатой ноте. Звук, заметно, остался он только на одном уровне, и он статичный. И это и есть уровень уровень сигнала, уровень выходящего тембра при зажатой клавише. То есть мы прошли атаку и остаемся на том же уровне. Ниже. После атаки остаемся на более тихом уровне. И еще на более тихом уровне. Вот что такое sustain. Это не время. Итак, Sustain – это единственный параметр, не временной. Все остальное – это временные параметры. Decay. Как видим, это временной параметр. Чем ниже он, тем ниже время а, затухания. Так мы получаем вообще щелчки. Атака также временной параметр. Release – тоже самое, временной параметр. И он будет работать только если есть какое-то значение Sustain что это уровень уровень тембра при зажатой клавиши и релиз это то сколько будет затухать сигнал после отжатия клавиши и следовательно после а, вот этого уровня отжимаем клавишу какое-то время сигнал длится поставим больше после отжатия клавиши сигнал длится достаточно долго это хвост затухания этим Всеми этими значениями мы задаем определенную форму нашему звуку. Комбинациям и этими комбинациями можно получить какую угодно, какую угодно форму. Вот для чего это нужно. К примеру, такой вот комбинацией мы можем построить очень популярную очень популярный форму для ped инструментов для ped типов звучания. Копируем все это в B и активируем часть B. Протяжная атака, затухание, длительное затухание после отжатия. Все это характеристики для пэд-типов звучания. Но первичную форму, первичную я имею в виду форму амплитуды, именно амплитуды в нашем синтезаторе мы можем задать еще кое-чем. Это дополнительно, возможно, модуляции здесь, на... Дополнительных модуляторах, MOD ENV, это если мы используем, это если мы будем модулировать именно Volume, выходящий Volume A части, B части или их вместе через вот эту вот форму. Это то же самое, что и форма здесь. Но опять же, дополнительный контроль. Иногда он нужен, позже поясню зачем. Также с помощью LFO модуляторов, что значит Low Frequency Oscillator. Это осциллятор низкой частоты и по сути он не генерирует ничего, не генерирует звука, он просто модулятор. То есть это та формула, это тот закон, по которой будет изменяться определенный параметр в нашем синтезаторе. И В данном случае это будет для задачи первичной формы, это будет именно амплитуда, то есть волюм части А, части Б или их вместе. К примеру, будем модулировать их вместе, волюм, получается волюм и выходящая амплитуда всего синтезатора через вот эту форму синусоиды. Опять же, здесь достаточно форм, даже больше, чем звуковых форм. Это все действительно просто форма, по которой будет изменяться амплитуда в этом случае. Перемешиваем в положительное значение источник модуляции, то есть амплитуду. И парой вот этих ручек мы действительно имеем большой контроль вот в этом модуляторе. Видим, как эта форма синусоиды, и это как раз та самая волна модулирует наш сигнал. Рейд это скорость вот этого колебания. Вот почему low frequency осциллятор. Осциллятор низкой частоты. Действительно, низкие колебания. Низкочастотные колебания. Кейн это уровень примешивания этой модуляции к нашему источнику. И таких форм очень много. Резкая, пилообразная. Обратная и рэмп, треугольная. Чуть более резкая, чем синусоида. И так далее. Со всеми законами мы познакомимся в будущем. С помощью как раз вот такой вот модуляции мы можем достигнуть той самой э, знаменитой формы звучания wobble-баса, популярной в жанре Dubstep и также wobble формы в Future Base шанере. Следующее это статичная фильтрация как контроль характера. И у нас есть фильтр. И позже все поймут, что фильтр может быть обособленным для части А и Б. То есть обособленным в части А и Б. Но также объединять эти части своей обработкой. Это мы рассмотрим позже. Мы можем активировать фильтр, например, сейчас на части А. Например, вот в таком типе. Вентпес фильтрации не самым популярным, но все же фильтре. И, например, статичная фильтрация без всяких модуляций а, параметров фильтра служит как еще один уровень контроля характера звука. И вот что мы можем получить, получить теперь, а, манипулируя ручкой Frequency, что влияет сразу же на сдвиг фильтрации в фильтре А и Б, потому что это фильтр-контроль. Именно здесь мы управляем фильтром и его параметрами глобально, влияя сразу на два фильтра. Уровень контроля выходящего тембра – это фильтрация как самая характерная и лучшая форма для звука. Мы прошли форму, например, здесь. И это первичная форма. Форма, которая достигается при модуляции амплитуды. Например, огибающий ADCR или огибающий LFO, которая есть в каждом синтезаторе, не только в Silent. Но с помощью ADCR и LFO мы также можем модулировать параметры фильтра. И 95% процентов Модуляции параметров фильтра – это модуляция именно частоты среза, то есть параметров frequency или cutoff frequency, что и есть частота среза. И, например, модулируя через такую же форму ADCR, которая, как правило, для, фильтра, для параметров фильтра используется здесь и для многих других параметров. Итак, модулируя cutoff ANB, например, сразу же, Сразу же у части А и Б для этого, конечно же, нужно, чтобы фильтрация была активна. То есть поставить на какой-то режим, например, low самый популярный. И выбрав здесь форму постоянную, которая будет звучать постоянно при нажатии клавиши и, возможно, небольшое затухание, чтобы было интереснее слушать эту форму. Сейчас фильтр, фильтрация ведется в статичном режиме. Я выберу другой тип фильтрации. Позже расскажу, что это такое. И мы примешиваем эту модуляцию, то есть активируем ее на 100%, например, и задаем форму, где декей будет совсем короткий, к примеру, и что у нас получается, это <музыка> вот такой вот характер. Понизив теперь частоту среза, мы получаем вот такой вот плак тип звучания. Можно даже пока не понимать, как это происходит, хотя все логично. По этой форме мы фильтрируем. Это то же самое, что мы бы, например, сделали вот такое быстрое движение этой ручкой. Помним, она следует за этой формой. Decay – это время, время затухания вот этого движения. То есть мы как бы задаем этой ручке форму. Если мы модулируем котов A and B. Если мы модулируем готов A, то мы задаем отдельно, например, здесь форму для вот этой ручки, и B как бы остается сама по себе. Для нее можно сделать более длительное затухание. можно сделать абсолютно любые формы реализовать абсолютно любые формы для этих для нашего тембра таким образом например получаются отличные брасовые тембры то есть модуляция фильтра по этим огибающим это более характерные характерные тембры нежели чем Просто первичная форма, когда мы модулируем амплитуду, уровень наших осцилляторов то же самое с модуляцией через LFO. В облбейс получится здесь интереснее, чем мы будем модулировать амплитуду. На этом уровне запоминаем, что фильтрация – это самая характерная и лучшая форма для звука. И отсюда следует то, что модулировать можно в принципе это любой параметр в синтезаторе. И это есть девятый уровень. Это бесконечное множество других модуляций и их комбинации. К примеру, очень популярный источник модуляции – это pitch, И мы можем задать очень острую атаку вот этому, вот этому тембру, промодулировав быстрое понижение питча. Вот очень большого значения, если примешиваем по максимуму. И чем быстрее, тем щелчок заметнее. Характер очень даже популярный во многих тембрах. То же самое с абсолютно любым другим значением. И по LFO, which это также популярная модуляция. В небольшом примешивании, но очень частых колебаниях, рейд по максимуму, это дает эффект вибрато. В форме синусоида это лучше звучит. слышится небольшой эффект драйва, если это очень большое значение – раздраженность. Фаза, например, влияет волшебным образом, и также это похоже на смещение питча, потому что по эффекту доплера это как раз… Результируется в смещении высоты тона. В небольшом смещении высоты тона менее заметно, поэтому можно использовать большие значения гейн и примешивание модуляции. То же самое при большом значении рейд, при высоком значении рейд драйв и меньшем значении эффект вибрато. И таких параметров достаточно здесь. О каждом и, и результате этих модуляций и источников модуляций мы поговорим в этом курсе достаточно подробно. Десятое – это другие источники модуляции. Потому что здесь есть, например, функции раутинга. То есть перераспределение этих модуляций на некоторые достаточно необычные привязки. К примеру, мы можем привязать фильтрацию и частоту среза, значение частоты среза, к силе нажатия на ноту. Это есть velocity. Примешиваем готов A и B. Естественно, в достаточно заметном уровне примешивания. И, например, сейчас слабо нажимая на ноту. Мы получаем больший срез. Сильное нажатие, меньший срез. Если модулировать по форме, то это еще лучше. Вот какие значения мы получаем. Разные значения формы среза. То же самое можно провязать и к колесу модуляции, например. Сейчас я на своей midi регулирую колесо модуляции как раз. Это хорошо для записи и автоматизации. И также еще очень много параметров. Например, например, величина ноты, то есть ступени. Срез есть. Срез уже небольшой. И еще много чего, о чем мы поговорим более конкретно. И одиннадцатое – это, конечно же, эффекты. Они могут оказывать самое разнообразное влияние. И это очень-очень значительный, значительный этап в формировании звука в любом синтезаторе. Они могут работать как специи и подсластители, и, как, и также как большая часть звукоформирования. Но всегда макияжными эффектами остаются, например, эквалайзер и компрессор. верб и Delay – это всегда специи, которые добавляют пространство нашему звуку. а их функционале, конечно же, мы поговорим, но, наверное, многим известны уже многие параметры контроля в этих эффектах. Они всегда одинаковые. Дробитель, дробитель корус – это также работник пространства, практически работник пространства. И иногда это контроль в характере звучания, если применить кое-какие интересные настройки в нем. Файзер – это тип фильтра, но все же также влияет на характер. И очень, всегда очень большое влияние оказывает дисторшн. Это при экстремальных значениях, это очень даже влиятельный на характер звука и глобально его меняющий этап формирования звука. Всего есть также и функции легатомента в нашем сантезаторе, что есть плавное скольжение от ноты до ноты, переключаемом либо при переходе. И время этого перехода, и плавного скольжения по пич мы регулируем с помощью этой ручки. При активированном легато мы, конечно же, должны пересекаться нотами. То есть при нажатии следующей ноты обязательно стоит оставить немного зажатой предыдущую. Иначе скольжение не произойдет. Не произойдет. Чтобы скольжение произошло при паузе между нотами, конечно же, нужно отключить легату. И это называется уже апартаменту. Для этого нужно активировать слайд режим. Все очень даже просто. Интересная модуляция, и по большей части это интересная модуляция именно параметра pitch, то есть э, высоты тона. Вот как интересно влияют все эффекты на выходящий тембр. Также есть встроенный R арпеджиатор и секвенсер в наш синтезатор, о котором стоит сказать отдельно. И это новая-новая глава формирования звучаний, в которой мы можем создавать уже целые секвенции и последовательности с помощью того звука, который мы накрутили. Это также очень влиятельный Этап формирования звучания, потому что им мы можем упростить себе многие, многие шаги и многие процессы в аранжировке. Например, не прописывая определенные партии нот или какие-то аккорды, мы можем все проделать здесь, чтобы сэкономить нам в будущем какие-то манипуляции. Это экономит кучу времени. Далее нам предстоит очень важный этап в этом курсе, это правильный анализ необходимого звука и правильная формулировка результата, который мы хотим.